Я всех приветствую, дорогие подписчики. Я бы сегодня хотел э, сделать свое финальное видео в этом году и, разумеется, поздравить вас с Новым годом 2018. Я бы хотел вкратце рассказать о своих планах на, хотя бы на январь 2018 года. Ну, я планирую минимум одно видео в феврале. Там два-три может видео будет стрим, и в январе тоже может быть один стрим. Я пока записываю видео, ну и вообще иду за кофе, потому что я кофеман по пути и поздравить вас с Новым Годом. Желаю вам... Не знаю, кто купил криптовалюту, у меня их достаточно много, скажем, около 10 больших профитов в криптовалюте, потому что это год криптовалют. Не забывайте про нумизматику, я не собираюсь, например, забывать про нумизматику, про монеты, я буду увеличивать свою коллекцию. Хоть у меня не так много осталось, я продал много монет. <звы> Ух, какие хлопья, прям не могу закончить блок. Ладно, заканчиваю. В принципе, все на сегодня, на этом завершающем видео еще с Новым Годом ставьте лайки сразу будет видно по просмотрам кто помнит канал кому интересно хотя бы кто подписан и так далее и так далее всем удачи в новом году и всем пока!